Считаю, шансы Майами не попасть в плей-офф, я считаю их очень э, завышенными. Как мне кажется, даже без 30-40 матчей э, в регулярке Дуэна Вейда, который ну, в теории может пропустить какие-то матчи, отдыхать, какие-то там легкие растяжения, еще что-то, то я думаю, даже без игр Вейда без, без наличия его в составе, то в Майами все равно выйдет плей офф команды очень сильный состав. Ну, конечно, если рассматривать его в рамках э, Восточной конференции. Если убрать э, за скобки уход Леброна Джеймса, то на самом деле Петрали провел отличную работу. В команду пришел э, Луал Дэнк, в команду пришел Джордж МакРобертс, на стараниях которого, вот, вернее, благодаря стараниям которого мы увидели другой Шарлот в прошлом сезоне. В команду пришел Дэни Грейнджер, который теоретически еще способен принести какую-то пользу команде, претендующей на плей-офф. Поэтому Майами провел отличную работу. На Востоке также очень прилично усилился, даже сказать, изменилось, изменилось лицо команды Чикаго Булз. Команде был амнистирован контракт Карлоса Бузера. И его заменили сразу двумя баскетболистами, по газолям и Николой Миротичем. Поэтому если говорить о больших Чикаго, то, то эта команда преобладает большей воротивностью под кольцом. Команда может выходить одновременно с Газолем снова или выпускать кого-то одного из них на площадке. И если Дерек Роуз вернется на свой прежний уровень, я очень на это надеюсь, то Чикаго будет главным соперником Кливленда в борьбе за победу на Востоке.